Всем привет дорогие друзья, не откладывая на потом Заходите на платформу Galaxy Через ссылки у меня в телеграм канале И забирайте бесплатные NFT Всего их 7 штук Раздают по 10 тысяч NFT Каждой картинки. Уже разобрали 7800 Успеете Итак, перейдя на первую Вам необходимо подписаться на Discord и Twitter Здесь прожать верифи После чего становится активна кнопка Climb. Нажимаем ее. Вот здесь будет транзакция. Завершение ждем. Будет Climb 1. NFT забрали. Остальные 6 страниц. Открываем каждую. И прожимаем Climb. Она будет активна. Дожидаемся завершения транзакции. Ждем Climb 1. И на этом все. Напомню, ссылка на телеграм у меня в описании под видео. Здесь есть вся инструкция. Чуть выше, если вам интересно, актуальные новости, свежие раздачи. Заходите, присоединяйтесь, зарабатывайте вместе со мной. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.